Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как можно отделить филе курицы от костей, чтобы тушка осталась целая. Я беру вот такую вот обычную курицу и сейчас приступлю к ее разделыванию. Так, ну вот, для начала я беру, так обрезаю ноги. Вот так вот ножом снимаю мясо, оголяю тем самым кость. И вот так вот вытаскиваю косточку. Вот так я с ноги кость уже вытащил. То же самое делаю со второй ногой. вот такая кость так дальше я улицу перевернул и начинаю потихоньку обрезать кость дальше я вот начал обрезать э, как выразить заднюю часть. То есть добираться еще до косточки, которая находится в бедре. Мне теперь надо достать кость с бедра. Вот я ее от сустава отломил. И сейчас точно так же ножом я ее буду очищать от мяса. Вот я также от так, мяса очищаю. А здесь у нас у курицы, вот это соединение получается бедерной кости с голенью. Вот здесь я уже много обрезаю. Все, вот видите, достал еще одну косточку. Тут у нас осталось в ноге, получается, еще этот вот с, с, с голени крящик, который остается обычно на голень. Вот его я тоже вырежу. Ноги его не вырезают, можно с ним как бы он небольшой, но мне надо, чтобы было прям полностью филе, вообще без костей. Всё. Вот это вот ящичек я его тоже вытащил. Так, вот смотрите, у меня теперь полностью вот это вот все мякоть. Вот одна сторона, это полностью мякоть. Вообще без костей. И то же самое проделываем со второй часть Вот кости я достал. И остался этот еще вот ящик давайте я повернула ближе к камень чтобы видно было все, вот этот ящик я тоже достал вот смотрите все у меня вот задняя часть получается я уже отделил полностью вытащил кости с голени с бедер все дальше я сейчас начну вытаскивать именно вот с э, саму середину вот этот позвоночник грудную кость потихонечку вот так вот подрезаю прям по кости у меня получается шкура с мясом снимается вот с этой косточки со спиной Вот я отделил сейчас верхнюю часть это вот голове шея спина вот так вот пальцами тоже тут можно руку просунуть или хорошо от кости отделяет грудка э, от кости хорошо отделяется. так все вот я удалил кость грудины у меня остались теперь э, вот эти кости на крыло которое идет и вот это еще одна косточка так которая кость идет на крыло я ее тоже также вытащу Так, ну вот смотрите вот я с курицы вытащил все кости вот у меня готовая тушка тут только с костями это вот крылья остальное все вот эта грудинка окорочка эти полностью все чистое филе и ни одной косточки друзья вот на весь процесс разделывания у меня ушло около 20 минут вот смотрите, вот готовое филе курицы, то есть из него можно приготовить все что угодно, хоть запечь, хоть пожарить. И также у меня есть кости, с которых получится очень вкусный бульон. Спасибо за просмотр, всем пока!